Блин, так красиво Горячий чай С ароматом красивых лиц Тонкие, чуткие пальцы Слегка касаются Не кусаются Улыбаются Падает ниц, Становитесь смальцем Без всяких границ Это бальзам с китайцем. В горло чистое солнце Сердце проснется можно лететь без страха, все рассосется, туманы с реки снова станут легки, пропотеет рубаха, сможешь опять за буйки. Разного рода пряности, сыпьте несколько грамм без малости и непременно мед, Чтобы растаял лед каждой жалости, Чтобы все по местам, чтобы сжечь хлам, Чтобы потом вспоминать по утрам В старости. Впрочем, ну ее к черту, разного сорта, смейтесь до самого края, лейте любимым чая, пейте, дыхая нектар. Намаскар.